Приглашаем всех разумных присоединиться, призываем всех здравых объединяться. Ну и всем, выполняйте свое предназначение. По-прежнему надо очищать наш мир от зла. Вот, ибо говнища этого все-таки очень и очень много. Вы, и вот, И к сожалению, к сожалению, как это не прискорбно, вот, на этом пути к свету, к правде и справедливости многие, очень многие, даже те, которые были вроде бы как надежными, оказываются, оказывается на определенном уровне всплывают. Ну и как собственно говоря, вот у водолазов, да, проблема, когда кессонная болезнь так называется. Вот. Эго, когда начинает раздуваться, ну так, ой, блин! И вот начинает суддомыть какого-то человека. Они суть важна, независимо от пола, возраста, звания или заслуг. Вот, если нет чистоты, помыслов, да, а что такое киссонная болезнь? Это когда газы... Распирают, ну, в этих особенно опасно это в мельчайших капиллярах, мозгу, вот, в сердце, допустим, то да, в любых тканях, не суть важно, да, но особенно в критично важных таких органах. Вот это почему корона давит, да, раздувает. Это оно и есть, вот это эго распирают, вот эти все мельчайшие, эти самые, да, вот, которые были под грузом, под давлением. Вот когда давление снимается, да, мы помогаем прокачаться в шахте да, так называемой да вот и некоторые всплывают и корчат от себя там крутых что это самое Ой, о, и Аркадьевич. Аркадьевич. вот и вот к сожалению некоторые а то пару порой, порой и многие даже если честно говорить да вот они всплывают думают что это их не заслуги а оказывается блин елы-палы они не не вытравили из себя вот это вот эго да вот эти вот э, газы ненужные да не выпукали их не выдышали вот, не сбросили никак, никаким образом, да, и вот подплыли. Балласт, можно еще сказать, да. как у этих вот. шаров И вот их начинает распирать, вот такие пироги. И начинается вот эти, вот, к сожалению, да, вот такая вот беда регулярно. Ну вот, я многократно это наблюдал, Да. Вот, и это продолжает, к сожалению, да, к сожалению, вот мы наблюдаем. Опять, это же не только у соратников, а то кто-то подумает, что вот это вот смотровой там ругает, что некоторые там соратники, которые становятся бывшими, да, вот с ними что-то происходит. Нет, это в окружающем пространстве наблюдайте. Вот, что происходит с некоторыми блогерами, да, вот, с, с этими ресурсами, которые они ведут, да, в одиночку или там группой, целой бандой такой, да, или организованно вообще это каким-то отделом, спецподразделений каких-то этих самых, да, спецслужб. О, не суть важно. Вот наблюдайте, наблюдайте, что происходит, да, вот. Разрывает просто. Чем выше э, к свету, вот, тем больше вот эти вот, так сказать, ополляют крылья. Ну, вспоминаем этот миф, да, про Икала, Иди, Икара и Дедала. Вот. Икара. И штука, ну да. Ты штука, не поднимайся высоко это самое, а то обожжешь крылья и свалишься на самое дно самого глубокого ущелья. И вот со многими это происходит. А почему? А потому что очищаться надо. Не корчите себя, хрен знает, что и сбоку бантик. да, Я вся такая там или я весь такой, крутой из себя. Нет, надо, надо реально все это делать. А, шо, а как это реально? А по справедливости надо к себе относиться. По правде смотреть, что ж там у тебя внутри. Вот, не корчить, там, пятка и грудь, себя не бить, что я такой, весь из себя. Это самое. А реально подходить к этому, да, ежедневно, буквально ежеминутно. Наблюда... Не техника безопасности должна быть. Да, она есть. Вот это техника безопасности. Что ж там внутри у тебя происходит? Понимаете, чуть-чуть ты всплыл это называется, да, Путь всплыл, и раз у тебя этот самый. Это ж в ведических э, писаниях написано. Уважаемый Алексей Васильевич Трехлебов в этом многократнейшим образом говорил. Мы заходим сюда и берем такую котомочку, яйцехория это называется, да, ну, в такой транскрипции, я не знаю, может, по-другому надо произносить, ну, вот так вот, да. То есть мы заходим с обпакованными такими знаниями, веданиями, и со всякими там э, закидонами, болячками, эго, вот этими всеми и злыми, и добрыми. И вот мы начинаем всплывать, да, ну, точнее, или, допустим, как это, вот, да, шелуху какую-то сбрасываем, и опа, внутри оказывается елы-палы, блин, а сколько говнища в людях. До этого вроде бы ничего так не, в обычных условиях сталкивались, да, ну, вроде бы добрейшей души человек. А вот знаете, как же говорится, как проверить человека на вшивость, вот, а надо ему занять денег, да. Вот это вот такое, вот есть проверки, да. Потом в тяжелых жизненных ситуациях проявляется достойное, да. А сейчас же, ну, как говорится, да, жатва идет, да. Вот, поэтому все начинают показывать свое истинное лицо. Как капустка, как капустка. Снаружи красивая, один, один лист снимешь, а там этот ползает. Червячок, червячок, который червячок, все нахрен. Может, с... может даже и не все, но сверху видно все вроде нормально, а там... Червячок. Этот листик снимешь, их может быть больше, может быть меньше. Чем глубже я имею в виду этот самый. К качану пробираться. Вот. И что хорошо, это ж не так, вот прямая аналогия такая, что это лук какой-то или там капуста. Нет, это немножко по-другому. Это ж энергоинформационное все. В любой момент линейного времени самая конченная тварь может начать очищение. Да? Вот. И в зависимости от, собственно говоря, усилий. Вот. Может превратиться в кристальное сияющее существо Правда усилий надо будет приложить конкретно Поэтому я говорила, и повторяю Вехи на пути к просветлению Каждый день буквально Введите это как практику Как дышать Разговаривать со своей душой А что я там что там у меня такое Что за червячок там какой-то за этот самый да? А ну-ка я посмотрю Что он там что-то полезное грызет Или гранит науки так сказать Или душу доедает уже Да вот такие пироги. Поэтому, опять же, обращайте внимание...